Домингес запретил нам общаться с местными. Он не хотел, чтобы мы их развращали. К счастью, один из жрецов полюбил бурбон, и за пинту он одалживал мне свой костюм, с маской и всем прочим. Прогулка по Нижнему городу — это словно путешествие на 500 лет в прошлое». Этот шлем украшен павлиньими перьями и, похоже, изображением ягуара. Кардинал Два. Наблюдаем за Когда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех... Грядет цунами, Это первое из множества бедствий. Твоя вина! Надо идти! Только я могу! Только ты можешь что? Считай, ты уже покойник. Это Рурк. Меня вызвали в Канн. Уиндрес, крофт на тебе. База, говорит, на БАК. Господи боже, мы должны ее остановить. Позицию. нет. все, он оставил для тебя подарок? База говорит, что не на два. У меня повреждение, меняю позицию! Ничего. Я все только порчу. Да нет, эй, это не так. Все получится. вставай. Куда дальше? Надо уходить. Да я понятия не имею! А подсказка? А сердце змея, что там? Сердце змея в чаше, рядом с каменными ликами. И какая чаша имеется в виду? Кубок, что ли? Знаешь, у Майи не было кубков. Стоп. Это не мое. Подсказку оставил миссионер 17 века Андрес Лопес и иезуит. Змея в кубке — это же символ святого Иоанна. Нужна христианская святыня. Как церковь святого Хуана? Но сколько таких церквей? Их десятки. Но не в окрестностях пойдите. Пойдем. Дорога там. Выберемся, поговорим с людьми. Хорошо. Что бы я без тебя делала? Разделимся. поищу следы лопаса. Спрошу местных, может, что и узнаю. Моя подруга Сара археолог, она работает неподалеку. Пойдем спросим у нее, что эта загадка может означать. Было бы здорово. Сара всю жизнь сходит с ума по каменным лицам. Обычно люди приходят сюда в поисках сокровищ, но не Сара. Она ищет ответ. И что он напал на след? Да. Нет места. Ничего не могу взять. Ты пришла в миссию за спасением или за ее тайнами? Я... Я не знаю. Наверное, и за тем, и за другим. Ждать, пока жизнь раскроется перед тобой. Роскошь, доступная только юным. Когда-то я такой была. Плыла по течению. Так ты попала сюда? А? Отчасти. Отчасти. Могу я дать тебе небольшой совет? Сделай выбор, пока его не сделали за тебя. Ну, хватит лезть не в свое дело. Что-нибудь купишь? Отлично. Так нас обоих устроит. Тебе точно понравится. Отлично. Как нас обоих устроит? Отлично. Приходи еще как-нибудь с Вы с ней давно дружите? Ты не знаешь, Можешь чтобы... мне помочь? Что-то сломалось Стой, ты что? Талара Крофт? Да Я узнала тебя по фото Что ты здесь ищешь? Я решаю загадку Сердце змеи лежит в чаше Рядом с каменными ликами Каменные лица Я тоже тут из-за них Не хочу мешать вам работать Что меня интересует, так это змеи в чаше что ж, могу тебе сказать, что они тут по меньшей мере четыре столетия. Согласно бумагам из библиотеки, они стоят на страже. По легенде, они охраняют тайный склеп. Склеп? Мы его так и не нашли. Можешь себе представить, как это бесит охотников за сокровищами? Но если скандальная Лара Крофт так умна, как о ней говорят... В общем, если сможешь его найти, то очень меня выручишь. Значит, начать с библиотеки? Да, вон там, за кладбищем. Это одна из старейших построек. Если что найдешь, не забудь сказать мне спасибо. Спасибо, конечно. Шла. Подруга Эбби сказала, где-то в библиотеке есть хлеб. Встретимся там. Кто-нибудь нужно? Добрый день. Смотри, что у меня есть. нас обоих устроит. Тебе точно понравится. Отлично. Если что понадобится, я здесь. Ты не знаешь, что будет. Место. Ничего не могу взять. Он легко заводит друзей. Мне бы пришлось идти до миссии пешком, но Иона просто попросил Эбби, и она ему не отказала. Я надеюсь, мы на верном пути Не сможем найти ларец раньше Тринити. Землетрясение на нефтезаводе вчера ночью, теперь вулкан, и где же будет следующее бедствие? Нужно с этим покончить, пока город не постигла участь Косумеля. Ничего не могу взять. Нет места, ничего не могу взять. Так значит где-то тут есть склеп. Тайный склеп. Почему тайный? Если тут замешан Лопас, непременно есть подстава. Разумная теория. Ну а ты? Есть что-нибудь полезное? Я нашел брошюру на семь шагов ближе к. Полю.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 как в ома хм. значит мы на верном пути и она я что-то чувствую мы уже близко давай поищем следы лопаса эти И под крыльями его найдешь ты убежище. Под крыльями его. И под крыльями его найдешь ты убежище. Речь о средствах, выделенных на ремонт библиотеки. Цапля и затмение. Похоже, он сделан в XVII веке. Его оставил Лопас? Дверь закрылась, и наступила тишина. Такая огромная и безграничная, что я задержал дыхание, боясь нарушить ее. Лопес повернулся ко мне. Он улыбался, и в его глазах горел огонь безумия. Он подошел ко мне с распростертыми объятиями, и на секунду меня охватил ужас. Но он прижал меня к себе, и его пальцы впились в мои плечи. Я нашел его шепнул он мне на ухо. И, отпустив меня, побрел по этой комнате. Стены из чистого нефрита поднимались к небесам, полностью покрытые мозаикой и резными фигурами. Я шел за ним на некотором отдалении. Он приблизился к алтарю и взял с него серебряный ларец. Другие боятся, что братья Делакрус и Сирана не вернутся. До сих пор мне казалось, что это не так. Ведь они всегда возвращались. Но в глубине души я начинаю подозревать, что больше мы их не увидим. И мысли об этом сильно печалит меня. Мы продолжим их дело. Либо они вернутся и увидят, что мы не забыли их учение. Либо они посмотрят на нас с небес и благословят наш труд. 26 декабря 1603 года Лопес разбудил меня, уже приготовив скудный завтрак. «Мы там, где нам было суждено оказаться», — сказал он с холодной решимостью в голосе. Сейчас он совсем не был похож на себя вчерашнего. Пока я доедал свой завтрак, он говорил о святом возмездии, о том, как он заблуждался и о том, как Бог положил руки ему на плечи и указал верный путь». «Мы будем нести Слово Божье из этой маленькой миссии», сказал он, указывая на глинобитное здание за каменными лицами. «Мы подготовим путь для избранного, ведь только он достоин того, чтобы получить эту шкатулку». В этой книге описано прибытие некоего чужестранца. Он основал Орден Семерых. Может, это был Лопус? Если верить брошюре, мы уже близко. Продолжаем искать. Иоанн, сын Завидея, один из апостолов Иисуса, также прозванный возлюбленным учеником. Он и его брат Иаков славились своей горячностью и вспыльчивостью. Поэтому Христос прозвал их Баанергис, сыновья Грома. Считается, что Иоанн написал пять книг Нового Завета, Евангелие от Иоанна, Три послания Иоанна и Откровение Иоанна Богослова. Он святой покровитель любви и верности, а также ученых, издателей и писателей. Один из его символов – змея в чаше, что связано с покровительством, которое он оказывает жертвам отравлений и ожогов. Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Те две цитаты из Библии. Солнце померкнет, и под крыльями его найдешь ты убежище. Что это означает? Цапля из отмения. Точно. Ищи цаплю из отмения. Грубый набросок, на котором Святой Иоанн отбивает атаку демона. Возможно, они собирались нарисовать такую фреску в здании миссии. В один из дней из джунглей пришел брат Делакрус. Он вдохнул новую жизнь в нашу миссию. Когда он прибыл, нас оставалось только трое. А сестра Доротея уже много недель болела. Он и его спутник сразу же принялись за работу. К началу следующей недели Делакрус нанял три дюжины работников. Они починили колокольни, вспахали и засеяли поля. Брат Делакрус хочет сделать нас самодостаточными. Мы так долго пробыли здесь в одиночестве, что я начинаю бояться, не потеряли ли мы связь с Богом. Но смотрите, у нас не просто есть связь с Богом, но он еще и прислал того, кто станет его руками. Каменные лица плачут, когда Иисус бредет по дороге скорби. Слишком много погибло, еще много погибнет, и еще больше погибнет, и еще больше погибнет. Его свет указывает путь. Это она целая фреска. Вера Крус, Истинный крест. Это то, о чем я думаю? Серебряный ларец. Ни с чем не спутать. Иисус берет крест на плечи. Стояние крестного пути. Но почему не все? До семнадцатого века их было семь. Это фреска времен Лопаса. Новая подсказка. Да, это как раз в его духе. Ладно, где-то здесь должен быть крест. Давай поищем. Когда мы найдем ларец? Как собрать ключи Домингеса? Придумаем. Нашла что? Да. Иисус берет крест на плечи. Помоги поднять. Высота не маленькая. Давай спускаться. Не второе. Иисус падает в первый раз. Здесь есть надпись. Амбулата дом лучшим Хаби.